Я Олеся Люшенкова, и в этом видео я буду рассказывать о детях с особыми возможностями здоровья. Коротко это дети с ОВЗ. перечислю категорию таких детей это дети с нарушением зрения нарушением слуха нарушением двигательного аппарата опорно-двигательного аппарата с нарушениями тяжелыми нарушениями в речи нарушениями интеллекта и особую тревогу конечно же составляют дети задержка психического развития это дети ЗПР. ЗПР это устаревшее название появилось оно очень давно и использовалась в медицине. В настоящее время продолжает использоваться среди педагогов и психологов. И, конечно же, хочется сказать, что дети, у которых задержка психического развития, могут делиться на несколько групп. Об этом я упоминать сейчас не буду. Я работаю с детьми, у которых задержка психического развития по варианту 7-2. Это дети. В классе у меня 11 детей таких. Вообще комплект детей могут состоять из 6-12 таких детей. Дети обучаются фронтально, но учитывая индивидуальные особенности детей, конечно же учитель сопровождает каждого ребенка. И кроме фронтальной работы, Индивидуальная работа с каждым ребенком просто необходима. Итак, что хочется сказать, что такие дети очень долго адаптируются. Это было и в моем случае. Дети адаптировали с сентября по февраль, когда учитель тоже привыкал к детям, и дети привыкали друг к другу. Так, могут адаптироваться дети целый год. Потому что, учитывая недостатки в их развитии, можно сказать о том, что там идут и недостатки в развитии речи, и какая-то эмоционально волевая сфера нарушена. То есть детям нужно было и привыкнуть друг к другу. Что еще хочется сказать? Что... Они, эти дети составляют особую тревогу в настоящее время и могут обучаться в нормально, развивающемся, в нормально развивающемся классе по адаптированной программе. Но для этого учителю нужно иметь, кроме учителя младших классов, то есть вот этой специальности, еще одну другую профессию или профпереподготовку это учитель-дефектолог. И, конечно же, пройти он, этот педагог должен курсы по олигофренопедагогике. Я работаю вот по такой программе. Примерная рабочая программа. Это не одна примерная, а примерные рабочие программы. Здесь 22 программы по Учебным таким учебным предметом, как русский, литература, математика. Я сейчас об этом говорить не буду. Я буду рассказывать это в других видео. К этой программе еще прилагается календарно-тематическое планирование. Но оно разрабатывается по определенным разделам. Остальное все делает сам учитель, учитывая психологические особенности детей. Так, значит, хочется перечислить, какие же все-таки общие черты у детей ЗПР. Значит так, первое это низкая работоспособность детей в результате повышенной истощаемости. То есть у таких детей нервная система развита не очень хорошо, и поэтому... Переключаемость эмоций, она сбалансирована Дети быстро устают на уроки и на работоспособность, на учебный процесс у них может выходить 10-15 минут. Остальное, остальное, остальное время они устают и переключаются уже на другую работу. Об этом я буду тоже рассказывать в других видео. Незрелость эмоций и воли. То есть дети имеют эмоционально-волевые различные расстройства, Поэтому могут засмеяться на уроке, выбежать из класса или еще совершать какие-то действия, которые очень будут удивлять педагога, учителя. Ну и родители, конечно же, которые знают своих детей, могут сами удивляться. Дальше. Ограничен запас общих сведений и представлений. Это когда дети не могут назвать фамилию своего родителя, имя, отчество. И не могут даже иногда свою фамилию назвать. Примитивный словарный запас. Дети приходят в класс с различными недостатками в речевом развитии. Это дети могут быть иметь общее недоразвитие речи первого уровня, второго, третьего, четвертого или же Дети с фонетико аниматическим недоразвитием каким-то. Вот. Дальше. Несформированность анализа, синтеза, сравнения умозаключений. То есть в сопровождении взрослого они вместе со взрослым продолжают работу на уроке и постоянно находятся под контролем взрослого не только на уроке, но и на перемене неполная сформированность игровой деятельности здесь нужно учесть, что такие дети на протяжении четырех лет могут играть, игровая деятельность у них может преобладать над учебной, если их таких детей сравнивать с детьми, которые развиваются в норме, да, дети в норме приходят в школу, да. Согласна, что в первом классе у них тоже игровая деятельность преобладает над учебным процессом. А у этих детей на протяжении всего четырехлетнего воз... летнего начального образования. Разница приличная. Дальше. Неумение планировать свою деятельность. Неумение планировать свою деятельность – это только по указанию взрослого они выполняют тот или иной и дело например поставь книгу на подставку то есть короткие должны быть указания учителя у меня на уроке присутствуют еще родители. Это родители, которые сопровождают своих детей. Но у меня один родитель – это мама, которая закончила, закончила профпереподготовку и сопровождает своего ребенка в классе. Это очень интересно посмотреть. Я впервые тоже сталкиваюсь с такими обстоятельствами. Поэтому... Очень важно, чтобы такие дети обучались не с детьми, которые работают по традиционным развивающим системам в норме, а находились именно в группе своих детей с одинаковым диагнозом. Я так считаю. Если мое видео вам было полезным... Подписывайтесь на мой канал, в следующем видео я продолжу рассказывать о таких детях и там я буду показывать упражнения и приемы, которые используются для таких детей. Немножко расскажу о саморегуляции таких детей, о нервной системе, все это в ближайшем продолжении. До встречи!